Здравствуйте! Мы продолжаем рассматривать задачи из сборника заданий по теоретической механике Ябонского с авторами. Сегодня мы смотрим задачу из раздела Динамика механической системы, подраздел Дифференциальные уравнения движения твердого тела, задача Д12, задание Д12, исследование плоского движения твердого. Тела. Давайте сразу вспомним по названию подраздела и задачи, что нам понадобится при этом. То есть плоское движение твердого тела, какими дифференциальными уравнениями описывается. Значит так, задача... Что у нас происходит? Здесь Так, у нас черный цвет. Ага, вот так. Задача D12. То есть, дифференциальное уравнение плоского движения Абсолютно твердого тела. Давайте сразу вспомним эти уравнения. Мы их рассматривали похожие... за Похожая задача задача D11. Итак, основная теорема кинематики вспоминаем. То есть любое движение твердого тела, то есть любое произвольное движение тела, мы представляем как сумму поступательного движения с центром, поступательное движение с выбранным центром, полюсом, с центром в полюсе P, например, плюс... Вращение вокруг, этого, вращение вокруг этого полюса. Ну и, наконец, плоское движение, в частном случае, произвольное плоское движение, это когда траектории всех точек э, всегда лежат что в плоскости, параллельной какой-то одной опорной плоскости. То есть траектории всех точек лежат э, каждая в своей плоскости в параллельных, чем плоскостях. Так, ну, как это выглядит? Уже в... давайте представим, вот наше тело. Вот это какая-то ось, связанная с телом. Полярная. Вот у нас система отчета XY. Соответственно, это у нас ось Z. И тело совершает какое-то движение. Например, вот отсюда сюда оно перешло. Каким-то сложным образом. То есть, вот эта точка перешла, например, вот по такой траектории сюда. А эта точка вот по такой траектории сюда. Эта точка, соответственно, могла еще как-то двигаться. В общем, сложным образом это тело двигалось. Так вот, что мы делаем? Мы выбираем полюс какой-то, например, P. И считаем, что вместе с этим полюсом тело отсюда сюда перешло поступательно, то есть промежуточное движение мы рассматриваем, вот это поступательное движение, то есть оно пришло сюда поступательно, это значит, что все прямые остались что параллельно своим первоначальным положением, вот P пришло отсюда сюда, а затем вокруг этой точки тело совершило вращение. Соответственно, мы рассматриваем поступательные характеристики движения полюса и вращательные характеристики тела. Причем поступательные характеристики зависят от выбора полюса. То есть, если я выберу в качестве полюса вот эту точку, это было P1, например, а это точка P2 выбираю P2. То поступательные характеристики изменяются, а вращательные они останутся точно такими же. То есть, даже если бы я рассматривал, что тело перешло из этой точки вот в эту, а потом оно что, совершило поворот, то вращательные характеристики останутся точно такими же. И вот из этой точки, извиняюсь, я не там изобразил эти все штрихи. Это новый полюс P2, значит, поступательно вместе с P2 двигалось бы вот таким макаром телом. То есть вот эта точка была бы верхняя правая диагональ. И дальше совершила бы что? Поворот вот на этот угол. Вот характеристики вот эти угловые, омега, угол поворота, угловое ускорение и эти, они будут абсолютно идентичны. А характеристики линейных э, движений, то есть А, ускорение точки П, скорость точки П1. И то же самое здесь, ускорение точки П2, скорость точки П2 и так далее. Они будут другими. Чаще всего в качестве центра масс выбирают, да, в качестве полюса рассматриваемого движения выбирают центр масс тела, да, в числе это однородная прямоугольная, например, пластинка, это точка С, но это не обязательно. Какими же уравнениями, значит, мы описываем это движение, значит, поступательную часть мы описываем, значит уравнениями движения, ну, например, в такой форме, на сумме всех сил, которые действуют. То есть движение точки P, полюса движения описываем. А вращательную часть мы описываем вот таким образом. И P, например, а, омега, извиняюсь, фи 2 штрих равняется сумме всех моментов. В случае плоского движения, повторяю, у нас... Поступательное движение проходит не в пространстве, а в плоскости x, y. Давайте выберем так. А вокруг оси z. Соответственно, вот здесь мы можем спокойно записать вот так в проекциях mx выбранного полюса равно сумме проекции всех сил на ось x. m, y выбранного полюса вторая производная равна сумме проекции всех сил на ось y. И соответственно... И Z равно Фи С двумя точками уже Угол поворота здесь единственный вокруг оси Z Я не буду поэтому писать Но, впрочем, Можно и эту не писать То есть обозначение оси и так понятно Сумма моментов всех сил Относительно оси Z то есть, Можно ось не писать, повторяю, единственное вращение Возможно в плоскости XY вокруг оси Z Ну вот, пожалуй То, что нам нужно для того, чтобы мы приступили к чтению данных. То есть мы вспомнили, что из себя представляет плоское движение, и что из себя представляет дифференциальное уравнение движения твердого тела при плоском движении. Теперь наши данные следующие. Определить значение постоянной силы P, под действием которой качение без скольжения колеса массы M носит граничный характер. Итак, качение без скольжения, это сразу означает, что у нас... Точка контакта является мгновенным центром скоростей, носит граничный характер, то есть сцепление колеса с основанием находится на грани срыва. То есть на грани срыва это значит сцепление грозится вот-вот превратиться в ноль. То есть оно есть, ну, ну то есть нулевую точку э, мы должны определить для этого, для силы сцепления. Найти также для этого случая уравнение движения центра масс колеса, с, если в начальный момент времени его координаты x 0 равна 0, скорость v 0 начальные данные даны. В качестве полюса движения мы выбираем центр масс, как я и сказал. Чаще всего выбирают именно эту точку. Варианты даны. В задаче приняты следующее обозначение. И маленькая радиус инерции колеса относительно вот этой оси, да, ось z, проходящая через центр масс. r радиусы большой и малой окружности если таковые. Вот у нас они есть на малой окружности приложена сила по горизонтальному f сцепление коэффициент трения покоя коэффициент сцепления дельта коэффициент трения качения то есть действует и сила трения и э, момент э, качения момент сопротивления качению колеса для которых радиус инерции не указаны считать сплошными однородными дисками вот пример наш вот тело оно под действием сил, которые действуют на него, это что? Сила тяжести, сила сцепления, вращающий момент сопротивления и сила P сила реакции опоры, да, естественно. Оно движется, значит, исходя из тех условий, которые я назвал, то есть на грани, чтобы сила сцепления превратилась в ноль, мы должны найти эту точку. Что еще там нужно нам надо? Задание найти также для этого случая уравнение движения. То есть уравнение движения найти в общем случае. Ну, Вообще-то в общем даже не требует. Да, вот определить, ну раз в частном случае, то нам и в общем придется найти. Вот определить значение постоянной силы P, при котором вот эта сила сцепления грозит вот обратиться в ноль. Обращается в ноль, короче. Дано M равно 200-300 геометрия дана масса дана альфа, бета, радиус инерции, да, то есть инертные характеристики даны, альфа и бета, бета это вот этот угол, альфа это у нас вот этот угол, то есть это не обязательно будет, если сказал, п горизонтально, это не обязательно так, вот здесь даны эти углы, альфа и бета, значит, f сцепление, дельта, О, у нас момент сил сопротивления качению, момент сопротивления равен нулю. Ну и дальше у нас пошло, значит, решение. Давайте мы... Запишем данные, рисунок и вот эти данные. И приступим к решению в следующем фрагменте.